в программе, предназначенной «Царствовать». Слава Господу! Мы начнем с того, о чем говорили не так давно, а именно 2 Коринфянам 5, глава 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их». Бог послал Своего Сына умереть за нас. И когда вы были еще грешниками, Христос за вас умер. Бог любил вас даже тогда, когда видел ваши самые глубокие падения. Бог послал Своего Сына, когда вы были еще грешниками. Совершенно ясно, что Бог дает нам служение примирения, а не осуждения. И здесь стоят слова, не вменяя людям преступлений их. Бог не вменяет нам наших грехов. Это слово, которое у нас есть для мира. Бог не вменяет нам грехов. Мы едва ли слышим это послание в церквях, а ведь это Писание. Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова, просим «примиритесь с Богом». Бог не сердится на вас. А почему же вы сердиты на Бога? Бог не держит на вас зла. Почему вы злитесь на Бога? Придите домой. Аминь. Отец ждет вас. Как бы сильно вы ни согрешили, вы даже не представляете, как много Он хочет дать вам, и как много Своей любви хочет излить на вас. Следующий стих говорит о чем-то крайне важном, что произошло, когда Иисус висел на кресте ибо не знавшего греха». Вы знаете, что Иисус никогда не познал греха? Петр пишет, что он никогда не согрешил, а Павел, что он тот, в ком не было греха. Итак, не знавший греха, не совершивший его, и тот, в ком не было греха, он сделал его для нас жертвою на кресте, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Когда в Библии вы видите, что говорится об по вере, то мы видим людей веры, как Авраам. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Все это говорит о праведности по вере, а не о праведности по делам. В Ветхом Завете нужно было быть послушным Богу абсолютно во всем, соблюдать все десять заповедей, чтобы быть праведным, и никто не смог все соблюсти. Внешне они еще справлялись, а вот в разуме или в сердце все равно согрешали. И затем, в Новом Завете, который Иисус заключил с нами, когда ты поверил в то, что сделал Иисус, Бог вменяет тебе праведность. Он говорит, «Ты святой и непорочный в Моих глазах». В Ветхом Завете пророки напоминали человеку о его грехах, а в Новом… Пророки Нового Завета напоминают человеку о том, что он праведен во Христе по закону. Бог говорит, «Я ни в коем случае не забуду твоих грехов, но вменю тебе за грехи твои до третьего и четвертого поколения». А в Новом Завете, благодаря смерти Иисуса, Его погребению и воскресению наступил Новый Завет, согласно которому Бог говорит, «Я ни в коем случае не буду помнить твои грехи». Это хорошая новость. Мы имеем дело с Богом, который не вспоминает наших грехов и тем более не вменяет нам их. Это добрая весть, но иногда в хорошей новости трудно поверить. Добрая весть в том, что Бог видит себя праведным и находит себя достойным самых лучших Его благословений. Он считает, что ты достоин принять все, чем Он желает себя одарить, достоин жизни с избытком. Я знаю, вы смотрите на меня и задаетесь вопросом, «Пастор, как я могу быть справедным, если на самом деле я ничего такого праведного и не сделал?» Хорошо, вернемся к стиху. Как Иисус стал жертвой за грех? Ему нужно было совершить грех, чтобы стать грехом за нас? Нет, Он не совершил греха. Но как Он стал грехом за нас? Он принял грех на кресте. Итак, как мы с вами становимся праведными? Делая дела праведности? Нет, мы принимаем праведность от Него. Когда Иисус принял на Себя наш грех, Бог проклял его. Бог не сказал «Я знаю». «Ты мой сын, ты просто несешь за них их грех, но я тебя не прокляну». Нет, Библия говорит, что Иисус стал проклятием за нас. Послание Галатам об этом говорит. Поэтому, хотя Он нес на Себе наши грехи, принял их, Бог проклял его. И таким же образом сейчас, когда мы приняли Его праведность, Бог благословит нас. Или он скажет, «Ну, это не ваша праведность, а моего сына, так что я вас не благословлю». Нет, Бог будет относиться к вам в соответствии с тем, что вы приняли. Так же, как Иисус был проклят, так я сейчас благословлен». Вы благословлены, поэтому мы видим, что на кресте произошел божественный, славный обмен. Когда вы принимаете праведность, а праведность перед Богом — это дар, а не награда, и Библия говорит, что если вы примете этот дар праведности, то будете царствовать в жизни. Над грехом, над нищетой, над болезнью, над смертью. Одно дело — знать об этом и говорить «Аминь», и другое дело — действовать в соответствии с этим. Спросите себя, отношусь ли я к себе как праведнику во Христе, или я еще пытаюсь сделать из себя праведника. Я все еще пытаюсь заработать Божие благословения. Считаю, что есть одна вещь, которая препятствует нашей праведности, когда мы все еще думаем о своих грехах. Мне кажется что во многих местах на Земле проповедники считают, что если они будут проповедовать о грехе и напоминать людям об их грехах, то люди начнут осознавать, что грешат, и отвернутся от своих грехов. Ничто не может быть более далеким от истины. Проповедовать о грехе и напоминать людям о грехе полностью противоречит сути Нового Завета. Библия говорит о законе, я покажу вам это место, это Евреям 10 глава. Закон имеет тень будущих благ. Закон — это всего лишь тень будущих благ, и никогда закон не приносит человеку полноту Божию. К примеру, вы голодный, на столе стоит тарелка с картошкой фри, а на стене тень от тарелки. И представьте, что я, указывая вам на тень, говорю, «Угощайтесь, а я поем с тарелки». Поверьте, я наемся, а вы останетесь голодными с пустым животом. Итак, закон — это тень будущих благ. И Иисус — это суть будущих благ.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 иначе перестали бы приносить их. Но почему? Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания греха. Современный перевод — не чувствовали себя виновными в своих грехах. Здесь говорится о том, что если в Ветхом Завете жертвы козлов и быков, будучи прообразом Христа, были всего лишь тенью, если эти жертвы и то работали, и приносящие жертвы Богу переставали чувствовать вину, то позвольте спросить вас, когда была принесена окончательная жертва Иисус Христос, эта жертва сработала или нет? Посмотрим на 11 стих этой же главы. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы. Каждый день он приносил в жертву козлов, которые никогда не могут истребить грехов, только покрывали грех. Понимаете? Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесною Бога. Итак, почему он воссел? потому что он совершил свою работу — Вернемся к началу стиха, и всякий священник ежедневно стоит. А знаете, почему ветхозаветный священник не мог присесть? Потому что его работа никогда не была оконченной. Они многократно приносили одни и те же жертвы каждый день. А Иисус однажды и навсегда принес одну жертву и воссел. «Приносящие жертву». Работа Иисуса завершена. Итак, согласно второму стиху 10 главы, «Приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Он же, этот человек с большой буквы, он же принеся что? Сколько? Да, одну жертву навсегда он нас искупил. Так почему же ты все еще имеешь осознание грехов, имеешь греховное сознание? Оно тебя обкрадывает, понимаешь? Крадет у тебя веру. Крадет инициативу, забирает у тебя чувство, что Бог благоволит к тебе, отбирает у тебя прекрасную жизнь, которую Иисус пришел тебе дать. Но все же многие проповедники считают целью своей проповеди сконцентрировать людей на их грехах. Нет, наша цель — сконцентрировать людей на Иисусе. Итак, откуда пришло это осознание грехов? Ответ мы находим опять же в Евангелии. К сожалению, некоторые люди считают, что Евангелие — это откровение об их грехах, но нет. Это ветхозаветные пророки напоминали людям об их грехах, а пророки Нового Завета напоминают вам о том, что вы праведны во Христе, чтобы вы осознали себя праведными. Это хорошая новость? Конечно, очень. Я хочу привести вас к месту Писания, которое мы уже с вами разбирали, но в этот раз я хотел бы кое-что добавить. Давайте сегодня посмотрим, как мы с вами можем принять прекрасные обетования Авраама. Какова причина того, что многие верующие не пользуются обетованиями Авраама? Вы хотите узнать причину этого? Вы должны желать обладать обетованиями Авраама. Я хочу коротко напомнить, что, будучи очень старым, он был настолько благословлен, что смог стать отцом, несмотря на то, что ему было сто лет. Хм, с его телом что-то явно произошло. Он был плодоносным. Аминь. И его 90-летняя жена находилась под благословениями Авраама. Бог даровал ей молодость и красоту в 90 лет. Нет, пастор Принц, все дело в красоте духовной. Но знаете, Библия учит нас, что языческий царь взглянул на нее и захотел, чтобы она была одной из его жен в его гареме. Языческие цари едва ли руководствовались даром развлечения. «О, я вижу твою духовную красоту!» Они смотрели на то, что было вожделенно в их глазах. То есть Бог буквально обновил ее молодость физически. Это часть благословений Авраамом. Кто из вас хочет благословения Авраама? К тому же Библия говорит, что Авраам стал очень богат. Не просто богат, а очень богат с котом, серебром и золотом. Возникает вопрос, почему мы не видим сегодня этого благословения в теле Христовом сегодня? Мы этого не видим, но почему? Пусть Библия даст нам ответ. Это Божий законный документ с небес. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование. Быть наследником мира. В чем же обетование, что Авраам будет наследником мира? Чтобы быть наследником мира, нужно стать богатым, как бедный человек может быть наследником мира. Чтобы сделать тебя наследником мира, Бог должен сделать себя здоровым. Невозможно лежать с больным и при этом быть наследником мира. Поэтому великое обетование быть наследником мира — Включает в себя более мелкие благословения — богатство и здоровье. Аминь. Давайте не бояться слов «богатство» и «здоровье». Хорошо? Это часть благословения Авраама. Итак, обетование было в том, что он будет наследником мира, наследником всего космоса. Аминь. Так почему же мы не видим, чтобы христиане семя Авраама пользовались его обетованиями? Потому что не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Не законом. Однако все это время церковь пыталась получить это обетование законом, пытается заслужить его через их послушание. Пытается заслужить его своими добрыми делами и пытается заслужить его своим поведением. И чем больше пытается, тем больше это обетование ускользает от них. Потому что это обетование было дано Аврааму и семени его не законом, но праведностью веры. Чем больше вы будете по утрам просыпаться со словами, «Отец, я благодарю Тебя, что Ты видишь меня праведным. Я праведность Божья не по моим делам, но благодаря тому, что сделал Иисус. Но все же Ты видишь во мне праведного человека. Это дар. Я принимаю этот дар Господи. И затем Ты вступаешь в сражение жизни и побеждаешь. Слава Господу!» Церковь, Иисус пришел как раз для того, чтобы нам это даровать. А вы этим пользуетесь? Скажите. Итак, следующая строка. Кстати, а вы знаете, что в следующем стихе речь идет? Вообще о чем? Ведь, ка лучше сначала мы прочтем это. Здесь есть очень интересная мысль. «Если утверждающиеся на законе суть наследники». Если те, кто исполняет закон, или те, кто, соблюдает 10 заповедей, являются теми, кто наследует это обетование, то тщетна вера, бездейственно обетование. Иначе говоря, если вы пытаетесь заслужить это обетование добрыми делами, хорошим поведением, соблюдением закона, то обетование бездейственно и вера ваша тщетна. Не нужно беспокоиться, что это может привести к тому, что люди в церкви будут проще относиться к своим грехам. Нет. Когда человек осознает, что ему дарована праведность как дар, он перестает грешить. Нам нужна эта хорошая новость. Она побуждает нас влюбиться в Иисуса. Итак, церковь. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетная вера, бездействие на обетование. Вы уже много раз слышали, как я проповедую на эти два стиха. Не так ли? И обычно я не иду дальше в 15 стих. Там сказано, «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Я расскажу вам, что недавно произошло. Моя жена Венди прочитала этот отрывок и задала мне вопрос. «Дорогой, ты видел, здесь написано, ибо закон производит гнев». «Ты ведь обычно проповедуешь только на 13 и 14 стихи». Да, обычно 15 я не касаюсь. Но вот она прочла, «Ибо закон производит гнев». И спрашивает меня, чей это гнев, Божий гнев или человеческий? Я сказал, судя по контексту, это гнев Бога. Здесь не идет речь о людях. «Хорошо», — говорит она. И это привело ее к мысли о том, что если ты под законом, то ты всегда подвержен Божьему гневу, ты всегда ощущаешь себя под Божьим гневом. Хотя на самом деле ты уже не там, потому что законом познается грех. И она сказала, когда человек под законом, то он всегда думает о том, что он сделал не так, думает о своих грехах, и вследствие он видит себя объектом Божьего гнева. «Хотя на самом деле Бог не сердится на тебя, Он не зол на тебя. Я ничего не имею против тебя, даже если ты должен мне денег, но в твоем сердце, в твоем сознании у тебя совсем другая картинка. Вы понимаете, о чем я?» И она сказала, «Поэтому человек и не может стать наследником мира, потому что он всегда думает, что Бог сердится на него». Я сказал, «Это потрясающе». «Я украду у тебя эту мысль для проповеди». Разве это не потрясающее откровение? Он говорит, «Ибо закон производит гнев. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера». «Незаконом мы обретаем обетование, но праведностью веры». Иначе говоря, если вы всегда чувствуете на себе Божий гнев, то неудивительно, что вы не наследуете и не пользуетесь благословениями вашего отца Авраама. Вы знаете, что Библия говорит? «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот как это звучит. Словно ослан вернулся. Он ходит, как рыкающий лев». Я все время думал, что же означает «ходит, как рыкающий лев». Здравый смысл подсказывает, что он стремится напугать людей. Напугать чем? Страхом. Хороший ответ. Чем именно напугать? Ну, не знаю. Нужно копнуть глубже. Самый лучший способ — это когда мы находим объяснение в самой Библии. Я нашел в к 19 главе «Гнев царя, как рев льва». Пусть Библия истолкует сама себя. Это лучше любого комментария, а благоволение его, как роса на траву. Кто этот царь? Наш Господь. Бог наш царь. Иисус наш царь. Рев его, как рев льва, и этот рев направлен не против нас, а против наших врагов, наших болезней и проклятий. «Этот рев был слышен на кресте, Халилуя. но благоволение его на нас, и оно подобно росе на траве». Поэтому, когда Библия говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, он пытается олицетворить Бога, убедить тебя, что Бог зол на тебя, что Бог сердится на тебя, потому что гнев царя, как рев и льва. Он говорит себе: «Бог зол на тебя, смотри, что ты натворил, посмотри на свои поступки». Он рычит на тебя. Этот рев стал причиной того, что многие христиане стали недееспособными. Но, друзья, Бог не зол на вас. Он ждет, чтобы вы пришли домой. Он не вменяет вам ваших беззаконий. Он говорит «Приди домой». Церковь — это добрая весть. Я хочу уверить вас, что Бог любит вас, Его лицо сияет на вас, и вы можете смело ожидать, что в вашу жизнь придет благо. Но, пастор, с тем человеком такое случилось, я ничего не знаю о том человеке. Я знаю о себе, что имею праведность Христа. Не только примите это, но и действуйте в соответствии с этим, и вы будете благословлены превыше того, о чем вы смели мечтать пастора Джозефа Принца. Библия говорит нам, что Иисус воскрес на третий день. Не забывайте, что смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа это величайшие и грандиознейшие события в мире. На прошлой неделе я говорил, что есть четыре Евангелия и 89 глав в четырех Евангелиях. 89 глав в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Только. Четыре главы посвящены его рождению и периоду, когда ему было 12 лет. Только четыре главы посвящены его рождению и детству. В остальных 85 главах рассказывается о последних трех с половиной годах его жизни. 85 глав, друзья. Только о восьми последних днях его жизни 27 глав. О восьми последних днях. Подумайте об этом. Что говорит Дух Святой в этом послании? Главное — это смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. И весь народ сказал на это... Аминь. В первом послании Коринфянам 15 главе апостол Павел говорит нам, «Ибо я первоначально преподал вам». В другом переводе говорится «преподал самое важное», что и сам принял, то есть, что Христос Иисус за грехи наши умер по Писанию. Самое важное, что можно узнать о Библии, я молюсь, чтобы вы поняли, самое важное то, что Христос умер за наши грехи по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день, по Писанию Апостол Павел пишет по вдохновению Духа Святого, что Иисуса видел Кифа, то есть апостол Петр. Он был первым, а потом его видели 12. Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время. Это произошло в Галилее, когда он сказал им, что встретит их на горе. По последним данным, это гора Арбель. Более 500 человек видели его своими глазами. Это исключает вероятность галлюцинаций. Некоторые думают, что у людей были галлюцинации, и они видели воскресшего Христа. Более 500 человек не могли видеть галлюцинации. Аминь. Слава имени Иисуса. Обратимся к Евангелию от Иоанна, 20 главе. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Библия говорит, и так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус. Мы все знаем, что это Иоанн, и там говорится, что Мария сказала ему, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили Его. Никто из них не верил, что Он воскрес. У Марии было любящее сердце, но не было веры. Ее сердце было полно любви к Иисусу, но у нее не было никакой веры. Она не верила, что Он воскрес из мертвых. Она подумала, что кто-то украл телом, кто-то куда-то унес тело и положил его в другом месте. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе. Они бежали оба вместе, Петр и Иоанн. Петр пришел к гробу первый, Иоанн, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в во гроб. Кстати, видите слово «увидел»? Про Петра и Иоанна три раза сказано «увидел». Все это три разных слова по-гречески. Если вы это поймете, то получите большое благословение, потому что церковь может видеть тремя способами. Первый способ слова «блипо». Это не что иное, как видеть своими глазами. Вы меня видите? Я смотрю на вас. Да, это блипо. Вы смотрите на меня, я смотрю на вас своими глазами, видеть естественным образом. В следующем стихе сказано, вслед за ним приходит Симон Петр и... Петр входит в гроб. Иоанн был снаружи, наклонившись. Кстати, если подойти к гробу в саду, я верю, что это настоящий пустой гроб Иисуса, если стоять снаружи, нужно наклониться, чтобы увидеть место, где лежал Иисус. Это еще одно подтверждение. Когда Иоанн, наклонившись, просто блепо смотрел, Петр зашел прямо внутрь. Он входит в гроб и видит одни пелены лежащие. Он тоже видел их. Но здесь другое греческое слово «теорео». Отсюда, я думаю, произошло слово «теория». Видеть с логическими умозаключениями. Почему она пустая? Почему пелены лежат? Если тело украли, зачем оставили пелены? Они же дороги. Почему они лежат там, как будто воры не торопились? «Никакой спешки». Вор всегда торопится, правда? Пелены лежат там, никаких признаков спешки, никаких признаков торопливости. Он строит теории. Это хорошо. Лучше, чем просто смотреть. Я вам покажу еще вот что. И плат, который был на голове. Иисуса. Не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, иа, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовал. И вот третье слово «увидел» на греческом, оно звучит как «айдо». «Айдо» — это видеть интуитивно, видеть Духом Святым. «Видеть Святым Духом». В Новом Завете говорится, больше не будут «гносхо» — «знать Господа». «Гносхо» — «Господа», то есть «знать на опыте». Но все будут «айдо» — «меня». Все верящие в меня будут знать меня интуитивно. Это прекрасное слово. Иногда люди смотрят и не видят. Некоторые смотрят на эти стихи и видят. «Блаженны очи ваши, что видят». Итак, эти три слова означают увидел. Первое блипо просто видеть теорео, видеть и делать логические умозаключения, выдвигать теории. И последнее видеть по откровению, видеть интуитивно. Иоанн уверовал первый. Иоанн увидел и уверовал. Иисус потом явился Петру. Первый его увидела Мария Магдалина, потом Петр, а Иоанн первый уверовал. Потому что Библия говорит в следующем стихе, «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». До этого момента они все еще не верили и не понимали Писание, что он должен был воскреснуть. Далее. Ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб. Она наклонилась во гроб, и что там увидела? Двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Она даже не назвала его по имени. Если ваше сердце полно Иисусом, вы думаете, что все его знают. Это характерная черта любви. «Смотрите, что произошло». Они спрашивают ее, «Почему ты плачешь?» С ней разговаривают два ангела. «Знаете, что она сделала?» Сказав «Сия», обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь и кого ищешь?» Я думаю, так прекрасно, что воскресший Христос первым делом не совершил что-то величественное. Например, то, что он сделал позже, пошел на небеса, окропил кровью. Иисус в первую очередь вытер слезы женщины. Думаю, что это сильно. Первое, что он сделал, уделил время, чтобы вытереть слезы Марии. Она, думая, что это садовник, ну, почти угадала, да? Первый Адам был садовником, а второго Адама приняли за садовником. Второй Адам пришел, чтобы вырасти в саду, где не было ничего красивого в этом мире. Вокруг только зло. «Разложение и грех». Вокруг Адама вначале был совершенный рай, сад наслаждением. Однако он взбунтовался против Бога. Иисуса окружало всяческие неприятия и бунт, но он вернул нам не только сад. Как вы думаете, в чем чудо работы садовника? Он берет невзрачные, сухие семена, сухие луковицы, сажает их в землю. И чего он ожидает? Воскресение. Итак, она приняла его за садовника. Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Она думает, что он знает, о ком идет речь. «Я говорил вам, что когда сердце полно любви, думаешь, что мне нужно объяснять». Она думает, что весь мир знает, кто такой Иисус. «Скажи мне, где ты положил его». Верит ли она в воскресенье? Нет. Полно ли ее сердце любви к нему? Да. Следующий стих. «Иисус говорит ей, Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». До этого, когда он увидел ее, сказал женщина: «Почему ты плачешь?» Здесь он называет ее по имени «Мария». Когда Он назвал ее женщиной, это был Бог, обращавшийся к Своему творению. Когда Он называет ее Марией, это Спаситель, зовущий Свою овцу. С одной стороны творение, с другой — искупление. И Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему. А иди к братьям Моим и скажи им, «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему»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 В первый раз он говорит к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему. А следующий стих, Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. Если вы записываете, я подведу итог и сделаю это в виде аллитерации, потому что проще запомнить аллитерацию. Он одержал победу в следующих сферах, с чем бы вы ни сталкивались. Может быть, вы боретесь со страхом, и так он дает нам победу над боязливостью. Еще своим воскресением он дает нам победу над безверием. И последнее, мы рассмотрим это над бесплодием. А литерацию легче запомнить. Первое, боязливость. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения, из-за от иудеев «Пришел Иисус и стал посреди». Мне нравится это «посреди» и говорит им «Мир вам». Вы можете бояться остаться одни, бояться потерять любимого человека, бояться потерять деньги, бояться будущего, бояться не смочь сделать что-то, бояться чьего-то мнения, бояться за свое здоровье боятся за здоровье своего ребенка, боятся много чего в будущем. Что бы то ни было, боязливость — это грех. Если вы посмотрите в книгу «Откровения», то найдете там список тех, кто будет брошен в озеро Огненное, в ад. И первая группа та — боязливые. Подумайте. В первую очередь, Бог обычно говорит о том, что имеет приоритет. Например, из девяти даров слово «мудрости» стоит первым, потому что оно самое важное. Конечно, все девять важны, но если поставить их в порядке приоритетности, «мудрость — самое главное». Кто первым идет в озеро огненное, боязливое. Боязливость — мать всех грехов. Когда человек стал праведным сам по себе, он взял плод, первое, что с ним случилось, его сердце стало боязливым. Боязливость. Заметьте. Господь встал прямо посреди их боязливости и даже не обличил их за нее. Он сказал «Мир вам». Христос воскрес не для того, чтобы вменить вам грех. Он воскрес, чтобы вменить вам праведность. Когда Он пришел, Он не требовал исповедания. Кстати, те, кто учит об исповедании, я верю в исповедание, но я не верю, что нужно исповедовать грехи, чтобы они были прощены. Я верю, что нужно исповедовать грехи, потому что вы уже прощены. Итак, я верю в исповедание грехов, но с другими мотивами. Здесь они не исповедовали свою боязливость, а Иисус является им и говорит, «Мир шалом вам». Он пришел и дал, а не требовал. Он пришел и провозгласил, а не взыскал с них. Разве это не прекрасно? Когда Иисус говорит «мир вам», Он говорит «здоровье вам». Благополучие вам и вашей семье. На тайные вечери он говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Он желает, чтобы ваша жизнь была полна мира, благополучия, здоровья. Он просто желает нам, да не смущается сердце ваше. Итак, он говорит, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Это подтверждение божественной оплаты. Его пронзенные руки и ребра. Его ребра проткнули копьем. Копье символизирует враждебность человека, и наконечник копья погрузился в омывающую кровь. Он показал им свои руки, чтобы сказать, «Я заплатил за ваш мир». Я заплатил за ваше здоровье. Я заплатил за прощение ваших грехов. Посмотрите сюда. Посмотрите на мои руки. Это есть оплата. Вот они. Это чеки. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ученики обрадовались, увидев Господа. Ученики обрадовались. Обрадовались по-гречески «хайро». Помните, я говорил, что радость происходит от слова хайс. «Хайро» — это однокоренное слово. «Радость» — это «хайро». Здесь дословно «радость». Мир приходит, когда мы видим то, что он совершил. Тогда ваша совесть говорит, заплачено, отдыхай. Не нужно ожидать наказания от жены, от мужа, и себя тоже не нужно больше наказывать. Не нужно себя обичевать, за все заплачено, и тогда ваша совесть говорит... «Отдыхай, за все заплачено». А как же радость? Радость приходит, когда мы видим Господа. И весь народ сказал «Аминь».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 Люди говорят, «Если не прикоснусь к нему, если не потрогаю его, не поверю». Это было воскресенье. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними». Пришел Иисус, когда двери были заперты. Видите, для воскресшего тела запертые двери не проблема. И наши тела будут, как у Него. Двери были заперты, и Он стал посреди них. И сказал, «Мир вам». Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку твою и вложи в ребра Мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой, Бог мой». Если бы Иисус не был Богом, он сразу же обличил бы Фому. Нет, друзья, Фома был прав. Иисус – Господь. На сто процентов Бог и на сто процентов человек. Человек во славе. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Блаженный, не невидевшие и уверовавший. Итак, он дает нам победу над безверием. Он дал нам победу над боязливостью. Теперь победа над безверием. И последняя победа над бесплодием. Это следующая глава. Это было через две недели после воскресения Иисуса. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеева и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им «Иду ловить рыбу». Говорят ему, идем и мы с тобой. Очевидно, что он лидер по природе. Говорит, ребята, я пошел ловить рыбу, а они говорят, а мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Бесплодие. Помните, это были рыбаки, особенно Петр. Они знали это море. На самом деле, это было большое озеро. Его называли морем, но это озеро. Он знает, где есть хорошая рыба. Он знает, когда у рыбы ужин и где. Он вырос там, он был рыбаком. Но они ничего не поймали. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Вы замечали, что Иисус очень близок к нам в час нужды? Замечали? Замечали? Когда был шторм, пришел Иисус. Он не кричал издалека, шел по морю. Здесь они близко к берегу, усталые, голодные, замерзшие, потому что уже было утро. Они работали всю ночь, ничего не поймали. Они были разочарованы. Им не хотелось больше ничего делать. И Иисус приходит как раз вовремя. Я расскажу вам кое-что об Иисусе. Он знает, через что вы проходите. Следующий стих я закончу. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Для тех, кто знает, в Библии правая сторона. Например, Иамин, Вениамин, сын моей правой руки. Библия говорит, что праведность — это правая рука Бога. «Поддержу тебя десницею правды моей». Там мы получаем поддержку. Он говорит нам, если ты всегда закидываешь сеть, поступаешь в семье, в бизнесе, по правде, то увидишь плод, которого ищешь. Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». В их случае это была рыба. А вот что Иисус имеет в виду под словом «поймаете»? Его понимание, сколько нужно поймать, отличается от нашего. Смотрите, они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Они даже не могли вытащить сети. Она была переполнена рыбой. Вот что значит «поймаете». Итак, победа над боязливостью. Победа над безверием. И теперь победа над бесплодием. Было так много рыбы, что они не могли затащить ее в лодку. Пришлось тащить сеть по воде до самого берега. И это портрет воскресшего Христа, нарисованный Духом Святым в Евангелиях. Библия говорит, что Иисус сделал очень много дел. Но это написано, чтобы вы верили и, веря, имели жизнь в Его имени. И весь народ доскажет на это «Аминь». Молитесь со мной, скажите эту молитву Богу прямо сейчас. Небесный Отец, я верю, что Иисус Христос – Сын Божий. Я верю, что Он умер на кресте и стал жертвой за грех, за все мои грехи. Он умер вместо меня. Он взял мой грех. Сейчас я принимаю его праведность. Он взял мой позор. Я принимаю его славу. Он обнищал, чтобы я стал богатым. Он был изранен за мои болезни, чтобы я был исцелен. Он был оставлен Богом, чтобы я был принят Отцом. Он был погребен, и на третий день Он воскрес из мертвых. Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель, сейчас и навсегда. Спасибо тебе, Отец. Мне прощены все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Я благословлен, отмечен благоволением и горячо любим. Спасибо, Отец. Я запомню этот день навсегда. Во имя Иисуса и весь народ сказал на это «Аминь». Встаньте, пожалуйста. Поднимите руки. На этой неделе Господь благословляет вас и ваши семьи благословением Авраама, благословением Второзакония 28 главы. Когда вы поедете куда-то, вы будете не одни. Господь пойдет перед вами и будет вашей охраной. Он пойдет с вами. Даже если вы проходите долину, Он перейдет ее с вами. На этой неделе Господь исправит все кривое. Но не забудьте воздать Ему хвалу и славу в конце недели. Может казаться, что ничего не происходит, что нет защиты, потому что все как обычно, но Господь защитил вас. Господь сохранит вас и вашу семью от всякого зла, от инфекции, болезни, от ужаса, от всякой власти лукавого через кровь, которую Он пролил на Голговском кресте. Благоволение Господа на вас. Он помещает вас в нужное место в нужное время. Господь обращает лицо свое к вам, и вашим детям, и дает вам и вашим близким свой чудесный шалом, мир, здоровье и благополучие. Во имя Господа Иисуса Христа. И весь народ сказал на это Аминь.